Дорогие друзья, популяризации много не бывает. Как показал недавний пример с российской газетой, где опубликовали решение задачи от ресекции угла. Учить у нам еще учить и учить всех. Поэтому в школе 2107 сентября будет действовать лекторий под командованием вашего покорного слуги. Алексея Саватеева, популярный лекторий о науках, куда я буду приглашать как блогеров известных, научных, так и настоящих ученых с лекциями о том, что такое наука, какие самые интересные ее достижения. Вот, так что имейте это в виду, лектория будет со свободным входом. Это одно из моих новых мест работы, между прочим, поэтому я тут, так сказать, не стыжусь. И рекламирую школу 2107, поступайте в нее, прямо сейчас поступайте, чтобы в сентябрю быть готовенькими. И еще заодно скажу, что э, если все хорошо сложится, то я еще буду работать в физтехлицее Долгопрудном, так что туда тоже поступайте. Вот, ну и, собственно, в сентябре увидимся на лектории школы 2107.